Утром 29 октября на северную и центральную часть Германии обрушился ураган Гервард. В связи с этим местные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации в столице и отменить движение поездов практически по всей стране, закрыть некоторые автодороги. На такие меры пришлось пойти из-за очень сильного ветра и угрозы падения деревьев. По причине непогоды, поваленных деревьев и оборванных электропроводов многие города остались без света. В Гамбурге из-за урагана вышла вода из берегов в реке Эльба, подтоплено набережная города. В Баварии произошло столкновение поезда с упавшим на рельсы деревом. В Австрии в аэропорту города Зальцбург из-за сильных порывов ветра при посадке едва не разбился Боинг 737. В Северном море из-за урагана у немецкого острова Лангеок села на мель грузовое судно с топливом. В 10 воеводствах Польши было объявлено предупреждение второй степени из-за сильных ветров.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 Им нужно консолидироваться здесь и сейчас. Природа не смотрит на чины ранги, когда обрушивает свой тысячелетний гнев, и только лишь проявление истинного содружества между людьми, основанного на человеческой доброте, способно дать человечеству шанс на выживание. Из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле «Эффективные пути решения данных проблем» Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле,